Самале... Салам алейкум, братан. Алейкум салам. Как ты? Как жизнь? Как молодая? Молодая хорошо. Рахмет. Сам как? Нормально. Я алматинский пацан. Ты откуда будешь? С Астаны. О, вообще красавчик, блядь. Нихуя, я э, шевелюра такой. Ох, малява, у меня Мар шевелюра. Сейчас постричься надо. Мархат сам тоже ничего такого, бля, красавчик. Дыши. Брат, откуда? Я же сказал, Алматы. Не, не, тут написано Россия. Да, он у меня по всей России, по всей стране бегает, чтобы. Вот а, ты в Алмате, да? Да, да, алматинский пацан. Ага, нет, погода как у вас, брат? Да, нормально, тепло дома. Дома у нас тоже тепло, брат. На улице как? На улице не знаю. Начинаю боюсь выходить на улице. А у нас просто минус тридцать. Ох, ничего себе. Из-за этого спрашиваю. Да я Алма боюсь э, этот вчера тоже сейчас рулетки алматинскими пацанами. конфликт у нас был туда-сюда. Короче, бля, сейчас наехали на меня. Я сейчас боюсь выходить на улицу, пока дыми подожду немножко потом выйдут. Может, забудут про меня. Местные бандиты, да, какие-то. Да, блядь, вообще, блядь, шестерки, блядь. Подом... Раньше Потом раньше ходили, блядь, сейчас толпу собрали, блядь, Ну и все, хочет. Ну вот они. В школе учатся еще В шестом классе. Вот они толпой да. меня хотят. Отнудухать, пойду. Я боюсь. Как муравьи напасть. Да, да, да, да, да. Ч не хочешь камни по подъехать, ч-то. Сюда-сюда, блин. Да, недалеко же говорю, давай баба подъезжай, Ну да, 1200 километров, брат. Да, Хуйня, боже, вы вообще. <соединяющие> для пацанов, <соединяющие> сутки. Фигня, Зато ты, бля, пацана выручишь, алматинская будущего, смотрящего, можно сказать. Новый, ну нафиг, базара молодежь, нет, в смотреть. Но, новый новые молодежи, я там. Ну, пока силы, вес не имею, школьники, говорят, наезжайте мне, но у меня, в скором времени у вес смудрый нет, конечно, конкретно. То есть, Алмату буду держать. Спасибо. Базара нет. Как раз, будешь держать, брат, вот тогда набирай. Братишка, я поугорал немножко видео снимаю я понял делать ничего а -а -а. <сос> давай удачи а -а -а. тебе давай асан малик а, -а, -а, -а, -а. Давай, брат удачи -а -а -а -а.